Всем привет! Меня зовут Н Мастеров, и вы на канале нет. Вы не на не на канале Н Мастеров, вы на канале Гидро 94. И скорее всего вы хотите посмотреть мыша по реакцию на клип Энн Мастеров XDK X миллион в скобочках клип. Но я не буду вас томить. Смотрите. Просмотров. Короче, не очень красиво. что уже очень нравится... Слушай, ну операторская работа да. Мне уже круто, что больше Сейчас я не могу... не могу... Сейчас не могу... Сейчас я не я не могу... не не Сейчас я Сейчас Сейчас Ну, может быть,